Кто-то встал, в полный рост, и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом по грязи, дышим с мрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки-ноги на месте или нет? как на свадьбе росу пригубя, землю тянем зубами, стебли на себя, от себя, под себя. Вы знаете, он писал это про тех, кому сейчас носят памятники при Балтике, и на что, как сказала Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там.